Граница Зимбабве оказалась самой настоящей африканской границей, поснимать не получилось, потому что уже было темно для GoPro, а с большой камерой слишком палевно. Они, никто не любит, когда их снимают, тем более, если при исполнении заселился. Вот такой отельчик, Гестхаус, стоит 40 баксов. Внешне выглядит не страшно, обычные раскладушки. вот такие вот, Значит, а... что, на четыре человека. Вот здесь у нас душ, туалет, раковина, все. Он сказал, что здесь а, у него генератор, через полчаса он его выключит. Время 8.30. По дороге очень много слоновых какашек, очень много ходит коров и ослов прям по дороге. Ехать тяжело. Вот я проехал наверное, от границ км 100, ехал часа полтора, искал любое место, где можно остановиться, это первое место, где можно остановиться, было. Сейчас уже завтра утром покажу, что такое Зимбабве и сам посмотрю. Но мне кажется, я уже начал примерно понимать, что из себя представляет Зимбабве. Да уж, лучшие традиции Африки. Отель, значит, что это было? Нет электричества, дизель-генератор поработал полчасика, у меня сгорела зарядка для GoPro. Там, видимо, какой-то скачок был. И электричество вырубили. Нет э, горячей воды. Но ну, это нормально, в принципе. Только родниковая. Очень бодрится утро. Вот посмотрите, какая природа. Прямо в саванне проснулся. А, еще мыши. Мыши не просто бегали, они носились, топали, грызлись между собой, пищали. Что-то, короче, у них какая-то война была в моем номере. У меня, видимо, линия фронта проходила Машина войны. Вот, пол полночи я просыпался от того, что что-то где-то там упало, кто-то кого-то укусил, запищал, еще что-то. Ну, короче, это весело. Зашел в аптеку, по пути моего исследования, везде хотел купить Куартем, это лекарство от малярии. Во всей Южной Африке оно продается по рецептам, у меня был, я покупал в Гане два курса и использовали их там, чувак заболел малярией у нас. Сейчас я купил еще два курса, стоит здесь гораздо дешевле, потому что в странах, где есть малярия, Всемирная организация здравоохранения субсидирует это лекарство. То есть оно здесь стоит дешевле. Курс стоит 14 долларов здесь. Соответственно, сейчас я купил два курса на всякий случай. И два теста на малярию тоже на всякий случай. Вот так. Покупаю вот такие рефлекторы. Red one, yeah? yes, it's red one. Вот это а красный. И еще куплю белый. За то, что у меня их нет, на машине меня уже штрафовали на 10 боксов так что покупаю вот все залепил теперь вот такие у меня дефлекторы есть спереди белые из красные. красных от России от России да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да From Moscow to uh, Europe, uh, Senegal, uh, Mali, Nigeria, uh, Angola, Cape Town, Mozambique, and here. You haven't been to South Africa? Yeah. But then you haven't even been to Africa. You <laughs> haven't been to Africa then? If you haven't been to South Africa, you haven't been to Africa. Well okay. from Russia. Yes. Ah. Look. Uh. The plate you see? Yes, that's what I'm seeing. So you should give me your, your number, we should chat on, on Facebook. Okay. Yes. You can so, tell my hey! hey. Эй, а потом? Эй, а вы? Хорошо, а вы? Это мой брук с этим парнем. Три месяца. Ты сюда? По дороге, по дороге. По No. Нет, по машине. Да, а потом? А А потом? А потом? А потом? А потом? А потом? А потом? А потом? А потом? А потом? А потом? А потом? Say hello. Hello. Friends. Hey, hello, hello. guys, How are Hi. you? Hi, to yeah. This is Zimbabwe. Everybody come to Zimbabwe. Yes, yeah. so must come to Zimbabwe and enjoy and see Joshua come with okay. Highlanders, you see? And you see Robert <laughs> Mkabe as well. Yes. Oh, okay. <laughs> ah, that's good, my friend. We are happy we are here. Зимбабве создает очень приятное впечатление, даже городок маленький. А, ну, как маленький, вторая столица Зимбабве, город Луаба. Итак, друзья, что мы знаем про Зимбабве? До 80-го года была колонией Великобритании, в 80-м обрела независимость, относительно спокойно, были, были проблемы, но все не так сложно, как в некоторых африканских странах прошло. До обретения независимости Зимбабве была одной из самых развитых стран Африки, наряду с Южной Африкой, наряду с Намибией наряду с другими цивилизованными странами. После независимости страна начала свое славное путешествие на дно. У страны были очень сильные связи с Великобританией. Сельское хозяйство развито было очень сильно. Страна поставляла огромное количество, экспортировала огромное количество сельскохозяйственных культур в Великобританию. До начала 2000-х годов все было прекрасно. Потом Великобритания начала урезать помощь Зимбабве, которую она оказывала молодой демократии, на что тогдашний руководитель, тогдашний президент сказал, раз вы так, тогда мы на зло вам не только отморозим себе уши, прострелим ногу, но еще и отрубим пальцы. И выгнали всех белых, всех белых, которые занимались бизнесом, у которых были плантации различные фабрики, мануфактуры, всех выгнали искали, что мы сами будем, мы сами все умеем делать, нам не нужны белые бизнесмены в стране. И с тех пор началось резкое пикирование экономики на дно, потому что местные работать не хотели, не умели, не могли, а белых уже не было. И весь практический экспорт свелся к нулю, потому что Великобритания ввела санкции, она сказала, раз вы выгнали всех наших бизнесменов, мы не будем покупать вашу продукцию. И после этого Зимбабве стала одной из самых известных стран Африки и мира э, благодаря экономическому спаду, который случился здесь. Но не просто экономическому спаду, а инфляции, которая здесь была. В 2009 году Зимбабве отказалась от э, производства собственной валюты и перешла на доллары, приравняв зимбабвийский доллар к американскому один к одному. И теперь здесь в ходу официальная валюта, как зимбабийские доллары, так и американские. Можно расплачивать свободно, курс один к одному. А в последний год, это, это случилось в 2009 году, в 2008 году инфляция составила 321 миллион процентов. Деньги обесценились буквально в секунду. И как раз эти деньги... Вот эти знаменитые видели, наверное, в интернете миллиарды, миллионы зимбабвийских долларов одной банкнотой. Я их хочу найти здесь. Сейчас будем пробовать. Do you have uh триon dollars? Sir? Banknotes. Old banknotes. Three old. Old one. The one we used to use in Zimbabwe. you used before. No? I have them, but not with me. Да. Oh, okay. А в банкнот? банкнот. банкнот. Нашел чувака, который продаст мне деньги старые. А, договорился о цене. Сейчас мы едем к нему домой, а, забирать их. И соответственно главная цель будет выполнена. Пришли домой к автомобилей. Сейчас он покажет Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. broken Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. А, Форд. Окей, хорошо. nice. Yeah. Hello. Hello. Спасибо. Привет! Thank you. Uh, hello. Hello. Hey, hello. This is my wife, Крета. <coughs> hello. <laughs> hello. Nice hello. to meet you. These We're are these nice Хорошо, you. <laughs> you can come in and деньги. Андрей. А, мы вот с ним выбираем деньги. Вот, видите, все, что произошло. 2008 год. Вот, 2008 год. было Все началось 50 тысяч долларов. И все выросло до 2008, также год, 2008 год. 50 миллионов долларов. А, вот, так, миллионов. А, нет, вот смотрите, 2008 год 20 миллиардов долларов. То есть инфляция была за один год. Представляете, сколько они выпустили денег? Вот мы сейчас сидим, выбираем самые большие номиналы, Купила. Ну что, я хочу приступить к, возможно, самому увлекательному событию в вашей жизни. Розыгрышу 615 миллионов долларов. Сейчас у меня в руках находится 50 миллионов долларов. Условия розыгрыша очень простые. 10 человек, которые репостнут это видео, случайным образом получат в общей сумме 615 миллионов долларов давайте покажу вам смотрите у меня есть 5 банкнот по 1 миллиону долларов одна банкнота 10 миллионов долларов две банкноты 50 миллионов долларов и одна банкнота 500 миллионов долларов все банкноты в хорошем состоянии 10 человек которые сделают репост случайным образом получат эти деньги я пришлю вам их по почте запакую аккуратно чтобы они до вас дошли в любую точку мира. А тому, кто напишет самый веселый и самый интересный комментарий, я отошлю 500 тысяч долларов. В комментарии к этому видео на YouTube отправьте ссылку, куда вы репостнули это видео. Репостить можно в другие соцсети, просто киньте ссылку, куда сделали репост. Вконтакте, Facebook, Одноклассники, куда вам больше нравится. И смотрите, чтобы личка была открыта, чтобы я мог вам написать и узнать адрес, куда отправлять деньги. Знаете, что я вам скажу? Самое классное здесь это люди. Люди это не просто как в некоторых странах Африки бездельники и попрошайки. Они реально работают. Посмотрите, какая красота за мной. Это просто какой-то отельчик я заехал. И тут таких много, знаете, вот вы едете просто по дороге. Тут нету отелей, нету ресторанов, нету сильно развитой инфраструктуры для туристов. Но ты едешь, ты понимаешь, что страна аккуратная, прибранная. Менты, он мне сегодня штраф выписали, никаких взяток не берут, выписывают все прямо с чеком, все объясняют, стоят на своем, то есть очень вежливо. Нет никакой вообще агрессии, совершенно спокойная страна, очень доброжелательная, очень мирная, мирно, миролюбивая, классно в общем здесь, не верьте всему, что слышите о Зимбабве, Зимбабве чудесная страна. Решил поехать на руины Хами. Это руины бывшего королевства Зимбабве, в честь которого была названа страна, когда она обрела независимость. До этого это была называлась Южная Родезия, если я не ошибаюсь, когда это была колония Англии. Потом она обрела независимость и стала называться Зимбабве в честь древнего королевства. Которые, останки которого были найдены на территории этой страны а, Сейчас приедем посмотрим, что за руины а, Про это место нигде не читал Увидел его случайно просто фотки в инстаграме а, Недалеко от а, моего города, где, где я сейчас нахожусь Бломаю. А, ну и решил заехать посмотреть, что это такое вообще Так что иногда инстаграм тоже полезно в плане Нахождения интересных достопримечательностей Древние зимбабвийцы жили на берегу реки, запрудили ее, построили дамбу каменную, построились этот город. Между XIV и XV веком поселение было основано, соответственно, жили они собирательством и земледелием, ну, и скотоводством. Вот так это сохранилось до наших пор. Крыши были разрушены, ну уже разрушены со временем, их не восстанавливают ну соответственно, чтобы было более аутентично, а может просто они не хотят восстанавливать, а может это я не знаю Вот так вот, на вершине скалы, на вершине горы, в своем доме сидел король. Смотрел на округу, отдавал приказы челяди, говорил там привези мне 10 рабынь новых или подаи корову, сходи, я хочу мороженое. что-нибудь ну, это, из этой серии, пять сотен лет назад. Ну, это, конечно, не Лувр, но для Африки это очень круто, потому что это, во-первых, нашли. Во-вторых, это сохранили. Все-таки 500 лет в Африке, это очень много для Африки. Это прям нереально много. Если вы помните древний город Джене и Бандиагарская нагорье в Мали, если вы смотрели предыдущие серии, то этим сооружением около 100 лет. И это считается очень исторические древние сооружения. А здесь 500 лет. Это прям...